добрый день дорогие друзья и в этом видео я хотел вам рассказать про грецкие орехи у меня есть на канале видео я про них очень много рассказывал как я экстрасицировал как я из них выращивал саженцы какие у меня получились саженцы и вот это уже второй год этому ореху когда он плодоносит на нем также завязались на второй год плоды вот они такими кистями идут гроздями даже я бы сказал как виноград практически вот здесь вот грозди, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять штук здесь надо вот, да, да, гроздья. Да, да, да. Здесь вот четыре штуки. Вот здесь вот, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять тоже штук. Вот такими крупными гроздями. Формируется в этом году этот орех. Напомню, что плодоносит он второй год. Я надеюсь, что все орехи благополучно созреют осенью. И мы. Посмотрим вместе с вами, какой будет урожай второго года с этого ореха Также я вам сейчас покажу и другой орех, другой гибрид Напомню, что для тех, кто не знает, это гибрид грецкого ореха с сердцевидным То есть они просто называются по-разному То есть Один идет ГС, там не помню сейчас название по памяти, вставлю в видео сейчас А другой тоже там ГС и номер у него идет вот. Один покрупнее, другой помельче Но Оба вкусные, сладкие э, С тонкой кожицы, легко колятся ну, а Сейчас я вам все покажу их поближе Вот Грозди по 9 штук Есть 4, есть 3 ну, вот Есть такие крупные грозди В которых по... 9, это самое максимальное количество, которое я здесь увидел, там тоже здесь, здесь вот, практически весь он высыпан орехами. В нижней части дерево так же, как и в прошлом году, я его в этом году не успел обрезать, Но здесь вот внизу гроздь, здесь также много также верхняя тоже есть. Ну, вот это другой грецкий орех. Здесь я также наблюдаю формирование гроздей, только вот здесь я вижу их не такими большими гроздями, как на том орехе. Вот по три, где-то два, где-то три. Ну, в среднем где-то по три орешка. Сформировалось на орехо где-то два самое максимальное количество там наверху я сейчас пока не вижу здесь вот три ну вот если взять средним то это где-то по три сейчас внизу посмотрю здесь вот маленькие 1-2 максимальное количество три сформированных у этого ореха Завези по три. Название сорта вы сейчас видите у себя на экране. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях. Подписывайтесь на канал. На канале будет много интересной информации для вас. Также попрошу вас писать комментарии. Это способствует продвижению и развитию канала, а также появлению новых и интересующихся людей грецкими орехами, а земленой и другими культурами, которые у нас уже начинают входить в наш, скажем так, сад, ненужные растения, и у нас уже начинает плодоносить. Ну что ж, до встречи в новых видео. Пока.